Приветствую, уважаемые друзья, партнеры, подписчики, гости моего канала, коллеги-инвесторы. На связи Ростислав Франскевич. Прежде всего, поздравляю всех с наступившим Новым Годом и желаю крепкого здоровья, мира, финансового благополучия. Отдельное поздравление и слова благодарности я хочу выразить команде TraderIncom. Благодаря стабильной профессиональной работе трейдеров компании, я вступаю в Новый год с отличным настроением и чувством уверенности в завтрашнем дне. Если вы смотрите это видео, то считайте, что вам крупно повезло. В этом видео я хочу познакомить вас с уникальной компанией TraderIncom, поделиться моими впечатлениями о сотрудничестве с компанией, промежуточными успехами, достижениями, текущими результатами. Стартап компании Trader.com успешно прошел в конце апреля 2022 года. В конце июня компания получила регистрацию в РФ как ООО Trader.com с уставным капиталом 100 миллионов рублей. Компания официально зарегистрирована в России как школа трейдинга с образовательной лицензией и консалтинговая по вопросам коммерческой деятельности и управления. В настоящее время в Чехии идет процесс получения криптовалютной торговой лицензии и в ближайшие месяцы компания будет открыта и официально зарегистрирована в Чехии как трейдинговая. Компания обеспечивает реальный доход торговли на фьючерсах и на споте по сигналам. Трейдеры используют стоп лосы соблюдая money management и риск management. В компании проводится обучение для тех, кто хочет научиться самостоятельной торговле. Основная цель нашей компании – дать шанс каждому человеку попробовать себя в интернет-заработке. Обучающий курс полностью бесплатен и находится в телеграм-чате компании «Библиотека Трейдер Он создан трейдерами совершенно для каждого участника нашей компании. Посмотрев его, вы получите достаточно знаний, чтобы приступить к заработку. Торговые сигналы трейдеров и этот курс – заложит вам ту основу, которую необходимо будет дальше развивать для более успешной торговли. Усовершенствовать знания вы сможете на обучающем канале TraderIncom, на бесплатных семинарах по профессиональной торговле и при поддержке нашей команды. На обучающем канале TraderIncom ежедневно публикуются торговые сигналы и отчеты по ним, все сделки общаются инвесторы с трейдерами компаний. Я чуть ниже покажу все телеграм-каналы. В рабочем чате компании Trader Incom Группе лидеры проводят презентации и обучающие эфиры по трейдингу, а также различные розыгрыши и викторины. Очень интересная викторина в частности проходит по воскресеньям в 17 или 18 московского времени, где первый давший правильный ответ получает 2 доллара бонуса от компании. Наши лидеры и партнеры также публикуют свои видеоуроки и видеоинструкции. Если у вас есть сложности с бесплатным обучением, в нашей компании есть услуга платного обучения с наставником. Стоимость групповых занятий 350 долларов, индивидуальное занятие 650 долларов. Для записи нужно написать поддержку компании. В итоге некоторые наши партнеры после прохождения обучения торгуют по сигналам трейдеров компании без вложения средств в доверительное управление или вообще самостоятельно. Если у вас нет времени выставлять сигналы самостоятельно, то вы можете отправить ваши средства на аккаунты к трейдерам и за комиссию в 15% от прибыли они будут работать с вашим депозитом. Воспользуйтесь опцией доверительного управления. Мы обеспечим вас гарантированным доходом. Торговля криптовалютой на биржах ежедневно ведется на аккаунтах трейдеров. Все отчеты, сделки и экраны трейдеров публикуются в свободном доступе на телеграм-канале компании. Сигналы и аналитика трейдеров публикуются ежедневно на нашем канале. Для сигнала используется от 1 до 10% всего депозита. Вот, к примеру, возьмем депозит 100 тысяч долларов выходит три сигнала и мы используем 5 процентов от депозита для каждого сигнал 5000 еще два сигнала по 5000 Торговый сигнал может принести как убыток, так и прибыль. По статистике 75-80% сигналов дают хорошую прибыль, другие убыток. И иногда предсказать это сложно. И вот, к примеру, первый сигнал принес 80%, это 4000 долларов. Второй сигнал принес 20%, это 1000 долларов. А третий сигнал принес убыток минус 70%, это 3000 долларов. Несложные арифметические подсчеты. Получается, что общий профиль 2000 долларов, то есть 2% от депозита, 15% от этих 2% оставляет компания себе на зарплату трейдерам, 10% в реферальную систему, 75% это наша прибыль инвесторов. Ежедневно вечером мы фиксируем все прибыльные и убыточные сделки, подводя итоги высчитывается средний процент. Передача средств трейдерам происходит через Telegram бот, все деньги хранятся на биржах в аккаунтах трейдеров, данные хранятся на серверах компании. И в нашей группе можно свободно пообщаться с инвесторами любых уровней. Развиваемся в Telegram, так как он гарантирует безопасность, прост и удобен. В один клик можно совершать любые финансовые операции и приглашать партнеров. Очень простая регистрация. Проходишь по пригласительной ссылке, попадаешь в бот, выбираешь язык, нажимаешь «Далее». Выходит информация сопроводительная, которую нужно изучить. Еще раз «Далее» и уже мы зарегистрировались и можем пополнять депозит.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 Время вывода в среднем составляет 4 часа, максимальное время до 24 часов. Но на деле все происходит намного быстрее и составляет буквально считанные минуты. Депозит в компании не замораживается и доступен инвесторам в любое время. В работе трейдеров всего используется только от 10 до 30% депозита. Для крупных инвесторов мы предоставляем возможность заключения юридического договора. Чтобы заключить договор с компанией, депозит должен быть от 15 тысяч долларов. Нужно связаться с клиентской поддержкой компании. Компания от дохода забирает себе, как мы уже говорили, 15 процентов, инвесторам отдает 75 процентов, и 10 процентов от дохода идет на реферальную программу в три уровня. Первый уровень 50% от этих 10% прибыли. Второй уровень 30% и третий уровень 20%. То, что заработали, то и поделили. Никакого вымывания денег, которые инвестировали партнеры, не происходит. То есть компания Trader.com это впечатляющий инструмент для пассивного заработка, для тех, кто не хочет приглашать, но при этом хочет солидно зарабатывать. Это возможность в течение года из 100 долларов сделать около 5000 долларов даже без приглашений. также можно зарабатывать даже без вложений в компании для этого нужно быть просто партнером для тех кто ставит перед собой цели сотрудничать с компанией команда разработала глубокую многоуровневую реферальную систему даже не имея собственного вклада, вы можете зарабатывать в компании Trader.com, развивая свою команду. Вы пригласили партнера, и он инвестировал 1000 долларов, к примеру. Пусть торгового дня компания заработала 10%, это 100 долларов. Так вот 10%, 10 долларов от этой прибыли уходит в преферальную систему и распределяется между уровнями. Доход первой линии составит, соответственно, 50% это 5 долларов. Доход от второй линии составит 30% 3 доллара и доход от третьей линии составит 2 доллара 20% от 10. Для крупных лидеров компания предоставляет особые условия процента дохода заработанного командой по всем линиям до конца. Компания активно развивает международное направление. По всему миру проводятся презентации, зумы и бизнес-встречи компании. Дубай, Турция, Индия, Бразилия, Германия, Россия, Украина, Казахстан и другие страны мы уже открываем. Трейдер Инком входит в состав предпринимателей России. Соучредитель и генеральный директор бизнес-ассоциации предпринимателей России, кандидат в Государственную Думу Виктор Никитин, представлял компанию в Москве 8 октября на официальной бизнес-конференции. 27 ноября 2002 года в Набережных Челнах состоялся форум по криптовалюте, организованный компанией Trader Incom. Вот мы видим эти слайды. А 16-18 декабря в Турции компания провела презентацию на форуме Legat Business Congress. видим отель где проводилась конференция. Стенды различных бизнесов. Наш стенд Trader.in.com. Руслан Захаркин проводит презентацию нашей компании. Вечерние пейзажи Турции, утренние. Еще раз стенд. И отдых вечером. Новый год компания прошла на одном дыхании. Следующий форум состоится в Казани 21 января 2023 года. Команда инком лидеры, преподаватели, админы чатов работают слаженно, энергично, творчески. Сообщество очень активно, чаты насыщены, в них просто кипит жизнь. Все это говорит о том, что компания находится на подъеме, является не только инструментом прибыли, но еще дает столь необходимое обучение и знание в актуальном направлении криптобизнеса. Дает практически инструмент, который невозможно украсть или забрать, умение торговать. Сейчас я покажу основные телеграм-чаты компании и поделюсь моими текущими результатами я их закрепил чаты основные вверху закрепить это правой кнопкой мыши и закрепить рабочий чат трейдер здесь очень много сообщений партнеры делятся отзывами о компании отчетами о своих результатах и за это кстати получают еще бонусы от компании библиотека компании здесь у нас вот закрепленные сообщения мы можем увидеть все видео уроки, все обучающие курсы компании. Вот наш бот трейдер инком инвест, сейчас к нему вернемся. Еще есть трейдер инком саппорт, трейдер инком канал это официальный наш телеграм чат, где публикуются все новости компании, стадий трейдер инком, это обучающий канал и он поделен для удобства на такие субчаты, прямые эфиры, Тренинг личности, новости рынка, обучение, видеокурсы, проблемные сделки, сигналы и предложения, успешные сделки. Генерал, здесь можно тоже общаться, задать вопросы. Общий чат, это для общения, флудилка так называемая. В плане того, что компания занимается международным направлением, есть у нас чат трейдер инком английский на английском языке для партнеров из-за рубежа трейдер инком инвест это чат с которого начинается регистрация о которой я рассказывал и можно вызвать менюшку она вот здесь находится или же нажать слэш старт и она появится если ее нет всего у меня в первой линии как мы видим 81 человек, заработано общий оборот 5041.85 доллара, вторая линия 6 человек. Пока большинство людей присматривается к компании, не сомневаюсь, что большинство из них обязательно присоединятся к нам. Я в компании нахожусь с 18 октября, вложенных 910 долларов. На сегодняшний момент активный мой депозит 1672 1672.34 доллара. Заработано процентов 67-62%, заработано профита 671 доллар и партнерских заработано 100 долларов. Вот такие у меня промежуточные результаты. Итак, какие основные преимущества компании Trader.com? Это ежедневный доход, достигает он 3 и даже 5% в день, но бывает естественно по-разному. Сложный процент начисления прибыли, реинвест делать не надо, накопление автоматически суммируется с общей суммой имеющихся на счете средств. Депозит не замораживается, вывод любой суммы от 10 долларов в любое время. Пассивный и активный доход, реферальный доход от дохода с первых трех линий. Для лидеров открывается глубина и дополнительные денежные бонусы. Простая и одновременно безопасная форма регистрации с помощью специального телеграм-бота, который позволяет в один клик приглашать партнеров. Бесплатное и платное обучение трейдингу. Мой дорогой друг, присоединяйтесь к компании TraderIncom, проходите качественное обучение трейдингу от компании и торгуйте по сигналам трейдеров или самостоятельно. Пополняйте комфортный для вас депозит. Стабильно, надежно и безопасно получаете ежедневный пассивный доход до 3-5% от суммы депозита по сложному проценту даже без приглашений. Знакомьте близких, друзей, знакомых с этой замечательной возможностью и зарабатывайте еще больше. Все контактные данные, ссылка на телеграм-бот для регистрации, подробные инструкции, ссылка на телеграм-канал с актуальной информацией будут в описании под видео. Не теряйте время. По вопросам добавляйтесь ко мне в Telegram, Skype, вайбер, WhatsApp, Покажу, научу, объясню, помогу. Моим партнерам я помогаю все сделать под ключ. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой видеоканал, пишите комментарии. С вами был Ростислав Францкевич, всем добра и процветания и до встречи в мессенджерах.